Дети у меня кушают пиццу. Смотрите, как кайфуют. На кухне стол занят. Давид особенно кайфует. Ммм, говорит, ммм, он. В трансе, в трансе. Вкусно, да? Я им, девочкам сделала чай с молоком. Вкусно? Вот, они давно эту пиццу ждали. Прямо они тащатся по этой пицце, сидят. Тащитесь. Приятного аппетита. На здоровье кушайте. Давид, смотрите, давид с закрытыми глазами кушает. Ба ты а, и... На здоровье, на здоровье. А вкусно? Без огурцов, да, давид, как ты любишь? Без лука. Ну и жевать не надо, да, так сильно. Тесто хорошее. Я еще не пробовала, не знаю. Даринка тоже мама дело, дела, да. Мама делала. На день мамы мама сделала вам А? Папа и вам пиццу. Поте. А? Папа, и поте. папа на работе, да. Ладно, кушай давай, не говори, говорю, что. Ты тоже хочешь, да? Фарида в Москве работает тоже у нас. Подарки потом вам сделаем. Да, а у тебя вечный день рождения. Какой день рождения? Новый год будет у всех. Да, да. У тебя день рождения будет. Ладно, все, Дарину буду кормить. Кушайте, дети. Ну вот мы и больницы пришли. Вот сейчас ждем врача. Сейчас Даринка спит. Девчонки раздеваются. Дима пошел за карточками. Короче, вот так. Здесь тепло, уютно. Очень хорошо. К нашему любимому врачу пришли. Даринка чуть не упала. Она у нас проснулась. Он говорит, как медведь. Вот. Пришли. Сейчас доктор наш подойдет. Проверят, прививки поставят. Давайте посмотрим крышку нашу. Ну, при свете дня видно. Чистенькая сам в самом доме. Куда маленькая? Зачем ты туда встала-то? А? Да. Кушай, кушай. Кушай, малышка, маленькая, растить тебе надо. Кушай. Ну что, друзья, вот я слазила, спустилась кое-как, зацепилась там, чуть ли не на шпагат села. Да, маняшка, я же тебе там дала кушать. Что что ты здесь-то стоишь, жуешь? камере подходит. У меня, кстати, вся живность уже камеру узнает. Да, манюрсик. Так, посмотрим, что там гуси у нас делают. что то тишина была? А, сидят. <связь> да, да. Так сидите, я ж вас не упускаю. Всем привет, друзья. У меня Давид мой сын. Перец попробовал. Глаз намазал рукой. И, короче, он мучается. И уроки не может делать. Все защихала на цвето. Вот. Я почему он переслал, вот сейчас объясню. Я сделала такой декор. Вся защихала сама. Чихала, чихала, чихала. Но перец термоядерный. Вот он у меня висит у дверей. Очень красиво смотрится. Мне нравится. Кушай, Давид, когда хочешь. Бери, а, даешь. И глаза можешь накормить свои. А я тем временем жариком попал. Похоже. И... Сливочное масло сейчас покинешь. Молоко это. Сучек сливочного масла. Очень получается вкусно. Не зажаришь картошку. Ну все, иди. С мылом вымер вот это. С мылом глаза, в и руки. Сегодня собираюсь сделать венегрек. Варю свеклу морковь. Свекла у меня мелкая. Я такую очень люблю. Она быстро разваривается. Крупная она больно долго варится. Я почему сажаю ее очень близко. Чтобы она была не крупная. Сейчас покажу вам. Вот полная кастрюля. Сейчас покажу свеколку мою мелкую. Вот она. Такая не крупная. Морковка. Ну вот пускай варится. Так морковь уже почти сварилась. Ну, свекла. Нет, еще, конечно, нет. Варить надо. Так, стирка у меня. Уборка стирка. Так, ну что, друзья, сегодня что я на ужин приготовила? Сейчас я вам покажу. Давно я не делала, а, как его? Как его? Винегрет <с> Забыла даже название Представляете Как-то разговаривала с сестренкой Ну это было уже неделю-две назад Наверное По ватсапу Я говорю, что готовишь Я всегда у всех спрашиваю, с кем общаюсь У всех спрашиваю, что готовишь Вот она сидит и говорит Винегрет сегодня делала Я говорю, О, а я сколько лет уже не делаю этот винегрет Вот Короче, что сюда? Морковка, свеколка, затем картошка, капусту кинула свою, засоленную. Огурцы не стала, ну, потому что она стоит. И очень хорошо лук накрошила. Так, Амина, далеко не уходи, сейчас будешь интервью мне давать. Сейчас я вам прикол покажу, что она мне это. Куда ходила, она сегодня расскажет. Так, ну вот, посолила и маслицем. Ну, иногда добавляла и зеленый горошек. Тоже офигенно вкусно получается. Так, а на горячее что у нас сегодня? Сейчас, подожди, я говорю. На горячее что-то фрикадельки у меня вообще офигеть. Ага. Что-то вот они какие-то не такие. Ну, ладно. В магазине взяла. Они вообще развариваются. Смотри, они, наверное, это. Везде ДИХ. Яйца были вот и каша получилась. Каша Малаша. Да, реально каша получилась. Каша Малаша. Ну ладно. А ты на ну, Давид предложил предложение, будем на хлеб мазать. Все, Все замечательно. Салитим. Ну поменьше бери, уж что тут прям, как в Орле и решки то Ага. Ну и каких? Давай, давай. Мы слушаем. Все да, внимание. Прикусил. Язык прикусил? Ну, аккуратно, не торопись, я тебе говорила, много взял. Все, внимание на него. На Давида нашего. Ну ты что, там уже почувствовать можно раз здесь. А. Ну что? А кем это называется? Сель под шубой. А сель под шубой? Ну а только без что? рыбы. Да. Только без рыбы. Сама попробуй? Так я знаю. Только рыба была бы, да там, конечно, сель под шубой. Uh -huh. И без терки. Так, девчонки, рассказывайте, куда сегодня ходили? В садик. Амина и ботала. Работала у нас амина. Uh -huh. Где у нас амина работала? Рассказывай давай. Шучек, я... Подала. Мальчики нет. Подожди, я Аминку спрашиваю. Она больно интересно рассказывает. Потом ты рассказывай. Мальчики меня ты там с мальчиками опять работала сегодня? Воспитывала их? Морковки делала. Морковки делала? Да. Воспитывала да. Де... мальчиков, да? Да. Ругала? Мальчиков да. Не ругала? А с девочками не играешь, что ли? Летаю. А что все время мальчики у тебя? С братом привыкла с Давидом все гулять и все, да мальчик... С кем? Саша и Тайла. Саша? Да. А ну хорошо. Саша хороший мальчик. Да. Да? А, а с, меня... с девочкой с кем? А мне Саша вообще. А и все у вас то обижают. Саша вообще обижает всегда. Ах, а ты Девочки сегодня с кем? Да. А ты сегодня Амина, Динара с кем гуляла, играла? А я в Да. Давай рассказывай Динара. Давай. Давай, вот я. Ага. я куда вощуся? И еще мы бабку Гренни кай. Бабку Грэнни? Ага. -а -а. ну, она я... же страшная бабка Гренни. Ну, нет, она и прикольная. Ну зачем ты так делаешь? И вот. Давид, <с это же нехорошо. Все, все, все. Брейк, брейк, брейк. Все, ну салат понравился, нет? Динара, все, хватит, прекрати. Но дальше шкафчик закрой, пожалуйста, Дальше что? И вот. А к Новому году готовитесь? Нет? Да. Что делать? Мама. Мама. Мама, Сейчас денар расскажет потом тебе. Потом, потом... Потом... Пойдем туда. Пойдем туда. Давайте да, покажу. давайте да. покажешь. Мне еще надо приборку сделать до конца, я еще не прибрала. Сегодня ген уборка была, полы было все везде кругом. Полдень. Ага. И... Так потеши, телец сделаем. Ага. А Амина сегодня занималась или нет? Да. Ну короче, давай танец не показывай. Пусть это для нас будет сюрпризом. Хорошо? Да. А песня какая была? Помнишь? Ну, слова не помнишь? А ну ты сегодня первый день пошла? Конечно, ты не знаешь еще. Садик. А стихотворения тебе дадут. Подожди, аха, это игра. Стихотворение тебе дадут на елке. Дедушке Морозу-то рассказывать. Да, да. Да, да. Ну, а ты сама-то хочешь? Хочу. Конечно, Это хочешь. Да, Это кто да, у нас да, сидит? Да, да. Да, мама, потому... Дарина! Дарина! Мама... Дарин! Мама, привет! Да, привет, солнышко! Мама! А! Потом вот так вот пописали. О! Потом. О! Экстремалка. О! И, И к маме. К маме, к маме, к маме. Опять же мама все подожди. к маме. Ну, да, ладно, давайте кушать. Да, Ужин уже. Да, мама кушать хочет, мама не Чтобы кушала. контент. Контент. Чего именно контент у тебя? Да, подожди. Подожди. Не хочешь она танцевать? А -а -а, хочет она, девочка. Друга она приведи. Или на улице вас засниму двоих. Как вы воюете. Все, ладно, давай. Все, девочки, скажите всем пока-пока. Да, сейчас будем ужинать. Да, пока-пока. Ну, -пока. не надо, давай покажем. Ну, больно же. Зачем так делаешь? Больно же. Да, не надо, не надо, не надо. Да -да. Кошмар. Вот это вечером с ума сходит. Ой, ну все, не обижайте Давида, не обижайте. Ой, господи, ну это девчонки. Даринка на вас смотрит, смотрите, как смотрит. Ладно, я Дарину кормить буду, все. Да? <свистит> Они камеру очень любят, обожают у меня камеру. Ой, танцуй что? Нет, мама музыку не будет, мама передачу смотрит, все.